Я тебе обещаю. Я тебя найду. Воплоть, да? Я жду твоих извинений. А -а -а. Ты маму мою оскорбил месяца два назад. Дебил? Ну я в смысле дебил. Тоже неплохой способ выдать себя. Спасибо. А можете когда мы с вами еще раз, например, разговаривать, розетку выдохнуть, Мне не нравится? Ну, нравится, не нравится, терпи мою красавицу. Я могу Я могу манипулировать. А отжиматься. Я, я надеюсь, что ты сейчас его не сейчас он, ты... а сейчас По причине. Может, что, ну, не мой, тупой, блядь. Ты че обзываешься? Тупой через два и пой? Ну, типа два, типа по-английски тату и пой. По-русски. Какой же он кретин. Предельно тупой. Ищерный. А чего вы обскорбляете? Я вас как-то обскорблял, Пидоровка косоглазным вас называл? я Месяц, главное, как у нее здоровье? Хорошо, все. Ну, видишь. А твоя Извини. Че, как у тебя жизнь? Вообще в норме. А когда ты в Украину воевать поедешь за меня? За тебя? Да. Нет, за тебя не поеду. За меня поедешь, ну вместо меня. А вместо... Я буду место, место, место нее. Давай в четверг. Давай завтра. Не, завтра я занят. Не, давай завтра, пожалуйста. У меня скорая. Ну, пожалуйста. А ты дровосек? Извини, пожалуйста. Да. Или дроваруб? Дроволом я не понял нихуя. Просто чтобы тебя не обидеть, брат. Ну бывает, бывает. А сколько лет тебе, мужик, брат? Извини. Интеллектуальные способности же у всех разные, бывают. Ну да, да. Я мастер спорта по пиздобольству. Красавчик. А сколько лет тебе, брат? А сколько дашь на вид? Ну осталось лет пять жить при твоем образе жизни. хорошо. А в квадрате это двадцать пять. Очень удобно. Видишь, я математик теоретик. Красавчик. Спасибо. Особо а вот. Извини, пожалуйста, можешь за вопрос еще один? Ещё и... Сколько Откуда у тебя сантиметров в хуй? А, сантиметров? Ну да. Не, я с такими цифрами не знаком. Слышал? Только в метрах измеряешь, да? Не-не. В миллиметрах? О, это уже ближе к истине. Ну и сколько там? 20 Ну что, если, если я правильно <кх> гуглил, то 20 миллиметров это уже сколько-то сантиметров. Ну, я говорю, я там. сантиметров не познал еще. А как у тебя там, линейка нету, там цифры 1, 2, 4, позиции на Беларусь готовы снабдить? как у тебя там ФСБ Барселона сзади? А, это Зайчик. За в зависимости от погоды. <св yaş Nations> <св%. <св Украине хорошая сейчас. Хорошо. Значит, туда приедет 9. В четверг ты поедешь, я подумаю. Да, Уже, он, <св> уже удобно. Ну, ну, ладно, мужик, извини тогда пока. Почему? А как же это поспелковатится? Поспелковатый украинскому мову Дуже гарно размовляешь, че что? Трошечки. А трошечки. А ты в вид лиценковом месте былась когда-то? Место в Я из месте ривно, с Украины. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Спасибо, друже. А ну, скажи, слава Украине. В составе Китая, само собой. Ага. <laughs> удобно. удобно. Как, как они ебашут, так и их ебашут. Правильно. Да, да. Эм, ладно, ладно, свал, братик, свалка да. В Украине. Что-то новое. Да, да. Сам придумал. Почти что. Ну так мало, как ну, вторая часть не получится. Ступой, Краснодарский стример, часть 2